Полы шляпы висели, как уши слона А на небе горела луна На причале трубаченном с тобою играл Словно хобот трубу подымал я сказал, смотри, как он низко берет И над музыкой город встает Арки лесенец, лица, дома и мосты Неужели не чувствуешь ты? Ты сказала, я чувствую город в груди Лестницы, лица дожди Ты сказала, как только Он кончит играть Исчезнет, исчезнет опять О, скажи, почему я Его надержал Не сказал, чтобы он дальше играл И трубач удалялся печаль Горели всю ночь напролет фонари Говори же со мной, говори Но настало туманное утро И вдруг все бесформенным стало вокруг Арки, лестницы, лица, дома и мосты И дожди, и речные цветы Это таял мой город и теплый рука Навсегда, навсегда щека